Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про новый интересный проект, называется Peony 1688. Это у нас здесь китайские разработчики, как видим, у них все сделано по фэншую, шую в ихнем стиле, все четенько, красивенько. В общем, что у нас по проекту? Смотрим. У нас получается алгоритм скрипт, у нас пост майнинг, что дальше? Смотрите, какие у нас идут просто вообще бешеные проценты смотря какой блок будет, в зависимости от этого к нему будет идти такой же процент. То есть пост майнинг у нас есть монеты, они у нас лежат в кошельке, они у нас стакаются. То есть монеты делают еще монеты. Или по-другому, как по-нашему, бабки делает бабки. С этим как бы здесь понятно. Что еще? Это у них как бы галерея, такая небольшая фэншуй сообщества. Что у нас по дорожной карте? По дорожной карте у нас пресейл сейчас начинается, идет... Предпродажа монет начнется 26 числа. Так что мы еще успеваем на предпродажу. В мае у них, в конце апреля, в начале мая, у них листинги. То есть они сразу попадают на биржу. То есть тот, кто первый успеет купить монеты, это будет как сэнда, да, я потом попозже расскажу на стриме. Тот, кто купил первые монеты, тот первый заработал бабки. Бабки заработает хорошие. Потому что... Начнет сразу у вас стакаться, проценты идут хорошие. То есть монеты будут прям одна за другой сыпаться. Так что, а по выходу на биржу. Тогда уже сами решаете, что с монетами делать. Либо там торговать ими, либо придержать на попозже. Ну, с этим вы уже думаю сами разберетесь. Что у нас по кошелькам? Кошельки у нас есть на все платформы. Windows скажем так, Mac и Linux. Сейчас по кошелькам вам расскажу. В общем, вот есть кошелек, да, в Обыкновенный, нормально скачали, запустили. Все у нас четенько. Все работает. Смотрите, тут такой нюанс, да. Если вдруг вы скачали кошелек, и у вас не синхронизируется, то надо будет вам просто-напросто зайти. Тут, допустим, будет ваш... Имя пользователя, user, update, roaming, pioni, coin. И я вам скину, либо просто одно ноды напишу, либо напишу, прям файл конфига скину. Нажимаем, допустим, редактировать, в блокноте галочку убираем и добавляем одно ноды. То есть, когда мы их добавили, тогда кошелек может синхронизироваться и будет у вас работать. Наверное, просто да, вам просто скинул конфиг, вы его закинете. Кошелек у вас синхронизацию поймает, обновится и будет работать. Так, с кошельком вроде бы разобрались. Кстати, на кошельке, когда будет монеты, тогда они потом начнут сами себя же добывать, скажем так. Ну По, спе по спецификации здесь все понятно. Скрипт, пост, сколько всего будет монет. Имя монеты, тикеты. В общем, самое интересное, как вообще получить эти монеты, где их взять. Вся в основном движение происходит у нас здесь в Discord. Заходим в Discord, даже если у вас там нету там, скажем, определенных денег, которые вы можете потратить на инвестиции в эту монету, вы можете просто получить на переводах, на там, airdrop, и там даже лотереи происходят. То есть можно будет заработать монет, просто выполнив там простые условия какие-нибудь. То есть Просто зашли, аирдропы, баунти, можно заработать на все. То есть не обязательно просто, как знаете, все привыкли ставить карты и сидеть тупо майнить. Нет, можно заработать монеты на все, можно монет прикупить, они у вас настакаются, блин, в раз 5 больше, или будут с того момента, точнее до того момента, как она выйдет на биржу. И тогда сами уже понимаете, по какой цене вам ее продавать, либо там придержать. Так что у них как бы вот социальной сети хватает, ну вся, вся движуха происходит здесь в Дискорд. Также там будет три стадии пресейла. И с каждой стадии она будет стоить все дороже и дороже. То есть, я, например, лично сам возьму на первой стадии себе монет. На первом пресейле. То есть, к следующему пресейлу, сами понимаете, уже цена на монету увеличится. И, соответственно, когда она выйдет на биржу, у нее уже будет цена неплохая. И к этому моменту у меня уже монет настакается там, что можно будет потом хорошо их продать. С этим как бы все понятно уже. А, еще вот такой нюанс. Все монеты, которые на пресейле не будут проданы, они будут сжигаться. Э, во избежание того, чтобы потом, ну, как бы, курс не проседал. Чтобы они непонятно где не валялись, скажем так. То есть то, что продали, то и остается. Оно потом стакается и тому подобное. То, что не продали, потом те монеты просто сжигаются. Ну, а с этим, как бы, у нас все понятно. Так что с кошельком я вам рассказал. Э, рассказал, в общем, что у нас тут и как по фэншую у нас работает. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, поддержите лайками, подписывайтесь на канал. Давайте, мужики, всем удачи, всем пока.